В премиум магазине World of Tanks за 150 рублей ты сможешь купить всего лишь 680 золота. А перейдя по ссылочке в описании, ты сможешь купить целый Twitch Prime пакет «Космос», в который входит очень много разных плюшек. 14 дней аренды FW1066 Senlock, 14 дней аренды Крабстей в Альфе Трагиан, 1 день премиум Аканта, две уникальные наклейки эксклюзивная медаль. 10 миссий на x5 опыта, коллекция из 15 расходников, материалов премиум класса и набор новых боевых миссий. Успей получить набор до 5 мая. И всем привет дорогие друзья, с вами Fixplay. Сегодня речь пойдет про главную награду игрового события Дорога на Берлин. Так что устраивайтесь поудобнее, приятного вам просмотра. Ну а мы начинаем. Сегодня у нас гайд по советскому тяжелому прям танку седьмого уровня ИС-2 экранированный World of Tanks в награду за повое событие Дорога на Берлин получить его можно совершенно бесплатно, если пройти 4 этапа, или же купить по скидке. Каждый этап увеличивает размер скидки на 25%. В первую очередь танк отличается своим внешним видом за счет экранов, что непосредственно сказалось на других характеристиках машины. Посмотрим подробнее на параметры танка. Сравним его с прокачиваемым ИС и с другими прем-машинами седьмого уровня. Первое, что требуется заметить, это огневая мощь. ИС-2 экранированный вооружен 120-мм орудием д 25 t точно таким же, как у прокачиваемого ИС и премиум танка ИС-2 из набора «Берлинская пятерка». Поэтому превосходит одноклассников по разовому урону. Делает его опасным противником при позиционной игре. А вот бронепробития для вышестоящих танков не хватает. Достаточно для своего уровня. И можно поевать иногда с восьмерками. Но внизу списка уже будет сложно пробивать противника в лоб. Не прибегая к специальным снарядам. Теперь поговорим о характеристике боекомплекта. Танк снабжен бронебойным, подкалиберным и осколочно-фугасными снарядами. Бронепробитие у бронебойного снаряда от 172 до 175. Это неточные показатели, потому что разработчики не до конца решили сколько поставить данному танку бронепробития всем типам снарядам. Так что это приблизительные мерки. И с разовым уроном 390. У подкалиберного бронепробиваемость 204-217 мм и выдает те же самые 390 единиц прочности урона. И у осколочного фугаса снаряда пробиваемость 60 мм, но урон уже 530. Опять разработчики не подумали с уроном фугасных снарядов. Если считать, то по толстой броне, но примерно может он выйдет 260 единиц урона. Углы вертикальной наводки следующие, от минус 6 до плюс 25, что не слишком удобно для ведения огня на рельефной местности. Расплаты за альфу танк приписали плохую точность 0,44 метра и сведение 3,26 секунды. Скорострельность орудия позволяет производить в минуту 5, почти 6 выстрелов с потенциальным уроном в 2000 единиц. Это грубые цифры. Запас прочности немного ниже, чем у большинства тяжей седьмого уровня – 1230 единиц. Броня сильно противоаккумулятивными сетками и снижает урон от фугасных снарядов, поэтому может лучше сдерживать вражеские выстрелы, чем ИС или ИС-2. В плане выживаемости он прибавил. Бронирование корпуса и башни почти аутентичные. 100 мм во лбу. 90 в бортах, 60 мм в корме корпуса и 90 мм в корме башни. Ведь именно это так не хватало линейному прокачиваемому ИСу. К тому же он будет меньше страдать от арты. Крышка башни тоже защищена решеткой. Теперь у него цельная ВЛД и не выделяется лючок мехвода. Масса из 2 экранированного небольшая, всего лишь 42 тонны немного тяжелее за счет добавленных решеток, поэтому уступает ИС-2 и ИСУ в удельной мощности и максимальной скорости, но ну а также маневренности. Зато незаметность от нанесения сеток не снизилась, что отчасти радует, а вот уменьшение обзора до 340 метров это удар ножом в сердце. После небольшого рассказа можно выдвинуть преимущества и недостатки танка. Преимущества у него немного, большой разовый урон, неплохое лобовое бронирование, небольшие габариты, как для ТТ, что дает повышенную маскировку, дополнительная защита в виде экранов. Ну теперь пройдемся по недостаткам, низкий радиус обзора и это самое главное, неудобные УВНы, с этим еще можно прожить, плохая точность, долгое сведение, и посредственное бронепробитие. Также я вам подскажу, какое оборудование лучше всего ставить на данный танк. Установка дополнительных модулей в данном случае направлена на снижение влияния недостатков танка в первую очередь для повышения огневой мощи. Поэтому рекомендуется такой вариант сборки. Досылатель обязательно ускоряет долгую перезарядку танка, чтобы почаще наносить. Урон в 390 единиц. Второе, усиленный привод наводки. Да, согласен. Долгое сведение у танка нужно ускорить. А так как стабилизатор вертикальной наводки установить нельзя, то это единственный вариант повышения шанса на попадание по противнику. Третье, рассветленная оптика. Прибавляет к обзору 34 метра и позволяет хотя бы иногда засвечивать противника для того как он. Произойдет первый выстрел добавит уверенности при штурме, чтобы враги не расстреляли вас как слепого крота. Еще один есть вариант заменить третий слот на улучшенную вентиляцию. Если у вас уже прокачиваемый экипаж с перками на обзор и в снаряжении до поек на плюс 10% к навыкам экипажа. Также немаловажным будет обучение экипажа. Выбор навыков важный момент. Поэтому следует отнестись к этому внимательно, чтобы потом не пришлось делать сброс и терять драгоценный опыт и деньги. Экипаж из два экранированного состоит из четырех танкистов. Командир дополнительно взял на себя обязанности радиста. Оптимальный вариант станет такой выбор перков. В первую очередь важно иметь прокачиваемый ремонт, иначе никакие экраны не смогут вас защитить. Набрав опыта на два с половиной уровня, рекомендуем сделать спрос науков, чтобы поставить всем танкистам боевое братство. Действует только при 100% изучении каждого члена экипажа. Ну, вы, наверное, знаете. Дальше пройдемся по профильным навыкам. Командиру по традиции вначале качаем шестое чувство. Как видите, к изучению навыков на повышение обзора мы доберемся не раньше четвертого уровня. Поэтому на первое время предпочтительнее установка просветленной оптики. Радиоперехват прибавит к радиусу обзора 10 метров, орлиный глаз 7 метров. Для более меткой стрельбы на ходу качаем плавный ход. А чаще попадать по противнику с вертушки поможет плавный поворот башни. Далее наводчику для повышения вероятности критического урона можно взять снайпера. А удержать вражескую машину в прицеле на 2 секунды или дольше можно при помощи злопамятной. Оставшиеся навыки мехвода направлены на улучшение подвижности. Король бездорожья повысит скорость на пересеченной местности, а виртуоз сделает танк более поворотливым. Заряжающим укачаем бесконтактную боеукладку для повышения прочности модуля. А вторым профильным навыком берем отчаянного, чтобы повысить скорострельность когда запас прочности снизится до 120 единиц. Последним перком от безысходности ставим маскировку. Уменьшение заметности еще никому не помешало. Еще надо не забыть про снаряжение, которое тоже важно в бою. Например, танк 7 уровня вполне возможно обойтись обычными расходниками. Особенно если хочется пофармить. В целом, набор выглядит стандартно. Рекомплект, аптечка, огнетушитель. А если захочется понагибать, то разумеется улучшенные расходники будут эффективнее. Огневая мощь и выжимаемость лучше, особенно если взять доппайок. Сейчас прозвучит, мне кажется, самый главный вопрос. А как играть на новом танке? Прежде чем перейти к тактике боя, посмотри на итоговую конфигурацию машины с учетом моих рекомендаций. Если им повышать обзор то его будет зачастую недостаточно для засвета противника. Машина будет уязвима, что снижает шанс подарить право первого выстрела противнику будет мал, и что решающий момент концовки боя может стать определяющим фактором. Подчеркну, масса из экранирована небольшая, но позволяет таранить с успехом одноуровневую технику, за исключением половины тяжей и СТ. ЛТ 8 уровня, в остальных случаях тарана можно только себе нанести больше вреда. Пушка рекомендуется для игры от альфы, выкатился, выстрелил, заехал в укрытие. Простая формула успеха при позиционной игре. А экраны в данной ситуации ослабят воздействие фокуса от артиллерии. В некоторых случаях бронепробития для нанесения урона в лоб недостаточно. А точности и сведения не дадут выцеливать уязвимые зоны противника. Поэтому без голдовых снарядов нам не обойтись. Топ из списка ИС-2 экранированный отлично подходит для стремительной атаки. Однако при переходе к позиционной игре следует избегать дуэли с Т-29. такой ситуации с ним не тягаться. Писаться в ряды средних танков уже не получится. Как это можно было сделать на обычном ИС так как подвижность стала хуже, поэтому к выбору направления подходите на этом танке с умом. ИС-2 экранированный довольно интересная машина с необычным внешним видом, который как минимум стоит забрать в коллекцию, а лучше постараться выполнить пятый этап наступления дорога на Берлин, чтобы забрать трофейную вентиляцию, которую можно после превратить за серебро в трофейное оборудование танк будет играть приятнее, чем его прокачиваемый аналог премиумный обычный ИС-2. Ну что же, дорогие друзья, на этом мое видео подошло к концу. Напоминаю, чтобы вы прожимали лайки, писали комментарии и подписывались на мой канал, чтобы первыми узнавать о новом видео. Ну а с вами как всегда был Фикс Плей. Всем до скорой встречи, всем пока-пока.